Всем привет, вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый обмен криптовалют по всему миру с поддержкой 24 на 7 В этом видео вы узнаете, почему люди теряют свою криптовалюту и что нужно делать, чтобы этого не произошло Итак, одна из некоторых ошибок это выбор неправильной суммы получения и отправки криптовалюты У бирж есть минимальные суммы приема монет И отправка монет малого количества может привести к полной их потере или незачислению, поэтому стоит уделить большее внимание точной сумме перевода. Надеюсь, это видео вы посмотрели раньше, чем произойдет фатальная ошибка. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы каждую неделю разгрываем 15 тысяч рублей за обмен и отзыв. Ссылка в описании.